Смотрим дом в Нижней Шиловке. Ворота на пульте, облагороженная территория, декоративные растения и подсветка по периметру. За домом территория в плитке, здесь помещение котельной, дальше терраса под навесом, выход на задний двор и бассейн. Сам участок ровный и с него открывается вид на горы и море. Теперь заходим, это прихожая, дальше кухня-гостиная с выходом к бассейну, рядом с лестницей совмещенный санузел первого этажа, а напротив изолированная комната. Теперь второй этаж, сразу слева с санузел, рядом одна изолированная комната с видом на горы, здесь еще одна комната с балконом на фасадную сторону, здесь ее гардеробная или санузел на выбор и второй балкон с видом на фруктовый сад и море. А с этой стороны еще одна комната со своим гардеробом и видовым балконом. Площадь дома 195 квадратных метров на пяти сотках земли. Электроэнергия центральная, вода скважина, канализация ЛОС, газ по границе. Звоните!